Я уже снимал подробный видео обзор у себя на канале, он вышел 27 марта, здесь вот ссылка для регистрации, есть телеграм-канал, в своем телеграм-канале, когда вы перейдете, данный проект публикуют разные квартиры, здесь разная информация, кому интересно, перейдите, ознакомьтесь и почитайте. NeuroState это приложение, которое создано на искусственном интеллекте, которое в дальнейшем изменит рынок недвижимости и криптовалюты. Данный стартап имеет такие возможности, как поиск недвижимости, аренда недвижимости, защита от мошенничества. Прямая связь со всеми службами, которые обслуживают данную недвижимость. С момента выхода платформы на площадку Google Play и Apple Store прибыль будет начисляться каждому держателю токена в течение 6 месяцев в USDT два раза в месяц. Необходимые инвестиции в State токен. Для того, чтобы собрать инвестиции, выпускается токен на базе Tron одноименный названию приложения Neurostate. Сумма 100% суммы инвестиций равно 100% суммы эмиссия токена Neurostate. Планированная прибыль на каждый вложенный в токен доллар составляет 198 долларов за весь срок контракта, то есть за каждый нами вложенный доллар с момента выхода платформ мы заработаем за 60 месяцев 198 долларов очень неплохо за 1 доллар заработать 198 долларов также у приложения очень крутая реферальная программа она здесь аж на 20 уровней в глубину и с каждого уровня мы будем получать 1 процент чтобы здесь зарегистрироваться Ссылку я оставлю в описании. Нажимаем «Стать акционером». Регистрируемся, попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь нету ничего сложного. Здесь будет ваша партнерская ссылка. Вот она. Копируйте ее, раздавайте друзьям-партнерам. И будете зарабатывать на партнерской программе. У меня здесь еще ничего не куплено. Здесь я пригласил два участника. Один из них вот, купил себе монету NSC. Послушал меня, купил. Ну В этом видео я вам сейчас все расскажу, покажу, как это все сделать, как купить монету. Чтобы добавить вот монету, нажимаем вот сюда. Здесь вот смарт-контракт. Копируем кошелек. Я буду добавлять в кошелек TronLink. Также можно добавить данную монету NSC в Trust Wallet. И в другие кошельки, которые поддерживают сеть TRC20. Нажимаем вот на плюсик. Здесь вставляем адрес контракта и нажимаем на плюсик. Итак, я добавил монетку NFC. Теперь я смогу сейчас инвестировать, приобрести монеты NFC и отправить себе прямо на кошелек. И буду получать здесь дивиденды, процент буду получать на протяжении 60 месяцев. Очень круто, прикольно. Также при инвестиции в 100 долларов мы здесь получим одну NFT. -шку. вот доступно 0, если мы нажмем на кружочек, при каждом пополнении баланса NSC от 100 долларов вы получите одну попытку выиграть NFT. Что такое NFT? Здесь вот около 60 видов разных коллекций. И вот, например, вот эта вот коллекция. Если мы соберем эту коллекцию, мы получим 3000 долларов. Если мы соберем какую-то другую коллекцию вот из 14 NFT нажимаем на кружочек, мы также получим вот, 3000 долларов ну и так далее, очень интересный инвестиционный проект, рекомендую присмотреться и инвестировать вместе со мной, кто хочет получать ежедневно здесь проценты итак чтобы сюда инвестировать, копируем адрес кошелька и переводим сумму USDT TRC 20 копируем сумму, сейчас я Друзья, перейду на биржу Binance и пополню свой счет. Купил я себе 100 монеты NSC. Теперь я могу зайти во вкладку NFT бонусы. И здесь у меня есть одна попытка. Я могу нажать кнопочку и что-то здесь выиграть. Итак, поздравляем ваш приз. Эстер Egg Basket 3D 4.8 Ваш приз отправлен на почту. Ваш прогресс отображен на странице коллекции. так вот моя коллекция. Если мы нажмем на кружочек, здесь я получу 1000 долларов, если соберу еще 7 вот таких NFT. Здесь можно подробнее ознакомиться с данными NFT, скачать себе вот на компьютере, я так понимаю, и ознакомиться более подробно. Также, друзья, более подробно перейдите на данный проект Neurostate и сами почитайте, ознакомьтесь с данным проектом. На этом обзор подходит к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.